Ребята, всем огромный привет! Сегодня в этом видео мы вам покажем, как мы переделывали вот этот старый стол. В процессе увидите, какой он был и сейчас какой он стал. Сейчас год пропользовались. Я очень довольна, очень рада, что мы наконец его свояли. Будем продолжать дальше заниматься нашим старьем. Мы же его не можем выбросить. Как мы можем расстаться со своей той мебелью, которая нам дорога? Я вам показываю стол. Я собираюсь его немножко подреставрировать. Этому столу 18 лет. Он служил нам верой и правдой. Для того, чтобы сейчас его делать, мне нужно разобрать все, снять эту ткань. Работа предстоит большая. Короче, ну, нужно делать. Я его перевернула. Здесь, конечно, вот Типа ножек были, все уже стерлось. Всего лишь 40 минут и почти очищено. Разобрала я, раскрутила. Ну и что вы думаете, друзья? Открутила я вот эти вот гайки и всяко-разно мы пытались. Муж пришел сорвать вот эту штуку и никак мы ее не смогли сорвать. Уже ночь на дворе я мужу говорю, слушай, ну ты мне покажи, как этим пользоваться пистолетом. Ну я как будто каждый день клею. Я ему говорю, чтобы он. он... видишь, она болтается. Она... придавливал хорошо. Она широкая. Как-то мне нужно будет измельчать, помельче эти делать. Видишь, как красиво получается? Мне уже нравится. Клей момент монтажный. Я утром стала я показывала вам вчера, как мы приклеили. Тут все насмерть смерть приклеено. Прошло у меня два часа времени, и вот что у меня за это время сколько я сделала получилось это очередной клей это уже третий баллон показать какой расшивкой я заполняю швы почему я ее принесла ей 12 лет этой упаковки замазала я так вот теперь это у меня сохнет Юра мне выпилил кусок вот фанеры. Мы новый, новый низ сделали. Мы его подняли, вот на пол положили. Теперь надо перевернуть, посмотреть. А что переворачивать? Надо прикручивать. Я отмечаю край досточки, в которую я буду вворачивать саморезы. Ага. Это называется стол женскими руками. Я хотела сделать женскими руками, но хорошо, что у меня есть плечо такое надежное. Короче, открутили мы вот эту вот ножку, ну, которая, как это называется, площадка, вот, на которой он стоял. Подставка. Да, мы решили эту ножку внутри залить. А чтобы не заливать туда полностью бетоном, ну это же вообще-то очень много, и мы его потом вообще не поднимем. Вот мы сейчас наталкиваем туда этот пенопласт, он там останется навсегда. Мы решили мы целлофан просто положить. Потом лишнее обрежем, когда застынет. Завтра. Юра развел раствор. Аккуратненько, не стучит только. Маленько еще пенопласт сидит. Освещение Давай еще маленько сразу же размешаем и сюда зальем. И вот, ребята, что у нас получилось. И мы решили, Юра предложил, чтобы сразу прикрутить эту подставку. Да, потому и вот что. Капнули сюда, чтобы что, растеклось. Потому что она засохнет, бугорки будут, мы потом замучимся равнять. А пока все сырое, мы делаем вот так. Будем надеяться, что наш стол нам послужит лет 50. Вот так и проходят наши выходные. Сейчас в данный момент пилю плитку. Жена задумала сделать стол. Она задумала, а я тут пилю плитку. Жил старик со своей старухой да. у самого синего моря. 30 лет и 3 года. Столба... Мой муж рукодельный напилил вот мне плиточку. Ну наконец-то Лариса приступила к заключительному, можно сказать, этапу. Ну заключительно, конечно, будет еще вот здесь торец, да надо будет заделать. Торец. Да. Потом надо будет мне еще отрезать. Но ну, Лариса приступила. Ну давай с Богом. Где она была? Ну да, здесь. Видите, неровно маленькая. Сейчас я попытаюсь их отметить, потом отпилить. Легкими движениями руки наш ДСПшный стол превращается. Превращается в керамику. В гранит. Крышку наконец-то Лариса свояла. Лариса. Да. При помощи вот. Юры. Я да, уже ему чудовища. сказала спасибо большое. И подарила ему поцелуй. Да. Я буду страшно спросить, а что за два поцелуя надо сделать? Если за один поцелуй крышку. стола делаю. У нас наступило время затирки швов. Говорится, шлифует уже. Заделали мы как могли. Ну, она уже говорила, если ошиблись, переделаем. Осталось нам сделать торец и торец вот внизу подставки. Ну, это, конечно, не заводской стол. Это хендмейд. Но все же мне нравится. Ну, ему страшно, эта окоемка не нравилась. И что вы думаете, он сделал? Он ее взял и ободрал. Вот, смотрите, как он начал делать. Да, вот это такая, э, типа, замазки. Но она называется расшивка швов. Можно не только швы расшивать, я вот решил. так взял. Двухкомпонентные. То есть, два компонента смешиваешь и получается такая вот твердая. Вчера я в 12 часов уже, даже, наверное, в первом часу ободрал, кусочек сделал. Не знаю, мне понравилось. Единственное, что, наверное, надо было чуть побольше. Вот. А так, неплохо. И вот Край уже не режется, сразу прям чувствуется. Но это еще будет шлифоваться. Так как ранее было заклеено вот этой лентой, не придется сошкурить, а то... А 14, все хорош. 15 грамм. О, смотрите, как точно. Теперь, чтобы здесь получилось 165 грамм. Нужно ложить вот этой коричневый замазки 167 169. получается у нас один к 10. теперь надо тщательно теперь перемешать юра меня из помощника превратил в активного участника числа меня из помощника потому что стол это ее задумка и получается что делаем то мы вместе стол Отчеркиваю, вместе, не по отдельности. Так вот и живем уже 32 года. Сейчас нам нужно вот таким валиком ее нанести. Здесь вот начал шлифовать, но неплохо получается. Валик надо, я думаю, побольше делать все-таки. вот видите, получается, ровненько не, невозможно сделать, потому что оно ну не как раствор раствор обычно раз, он друг другу ну, раствор к раствору липнет а этот нифига, каждая песчинка старается быть самой по себе ну ладно, будем шлифовать что сделаешь а жена говорит, пусть так и останется это у нас будет, как ты называешь это модным словом, ну-ка хендмейд это как грибок, Я не знаю, это что это как кора, понимаешь вот ну, я не знаю, что это такое, хайбмейт, это ручная работа Ну, мне нравится, что шлифовать не надо А так, вот, и теперь вот этот торец мы сделали, самой столешницы И вот видите, не очень красивый торец ножки получился Здесь вот фанерка хорошая, вы видели, как мы ее прикручивали? Вот, а вот эту ножку, прежде чем заделывать, Лариса тут ее обклеила И сейчас мы примерно вот такой кусок, ну, где-то четвертую часть Все это дело замажем Это чтобы она не каталась, стол стоял на месте вот так устойчиво. Вот видите? Чтобы замазка, которую я сейчас буду заделывать этот тарел лучше, схватилась с этим торцом, я сейчас здесь насверлю отверстие. начали, за день не успели, потому что пока засыхало, пока выравнивали. Вот. Осталось раз, два, ну, примерно 50 сантиметров. То есть, две трети замазано. Тут вот сейчас делаем эту ножку шлифуем, сверлим. Мне Лариса говорит, перехватила инициативу. Теперь девочки скажут, что я не одна делала. А мне вот сроду не надо. Я просто решил помочь своей любимой женщине. Ну вот, вы посмотрели наше видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Поддержите нас комментариями, лайками. Вам не трудно, а нам очень приятно. Это все-таки наш труд. Титанический такой труд. Надо сказать, с одним столом. Всем пока-пока, всем хорошего настроения. Если у вас дома есть старая мебель, вы ее не выбрасывайте. Из нее всегда можно что-то сделать. Всем пока-пока. Пока-пока.